И всем вред, ребята, с вами Житель Александр 5. Я строю железную дорогу. Да, это будет э, премьера, но не прямой эфир. Вот. Я тут уже третью деревню нашел. Сейчас соединяю. Вот. Схему железнодорожного пути беру. Железной дороги. И ставлю. Я тут все схемы взял. Бежим и строим. У меня как раз карта я Сейчас я вам ее покажу. Ну вот, в принципе, вот в железной дороге вот раз дерев деревня, два деревни и три. Я очень долго искал. Так, давайте поставим сюда. Да, так, нет. Нет, нет, нет. Так, как же тут сделать? Так, тема оформления интерфейса. Так, сохранить карту. Н вот метки. Создать. Так, нет. Это надо, когда станницу построю. Надо будет создать... НР... Я не знаю. Я буду в разных деревнях записывать видео. Так, ставим. Беру поворот. И ставлю поворот. Типа такое строительное видео чуть-чуть. Потом прокатаемся. Так, просто так. Так, может тут сделать... Я не знаю. Хотя давайте сделаем. Получается... Мне нужно сделать так. Тут мы ломаем. Ставим. Угу. Так. Угу. Так. Так. Ну... -м -м -м -м. Так, вот тут стрелка уже нужно, Вот по любому. Вот по любасу. Сейчас она будет заворачивать вот так вот. не в любом случае где-то вот тут нужно ставить. Блин, блок сломал Дайте сначала рельсину ломаем. Так. Если посмотреть. Вот так вот норм будет. Нет, не норм. Так, берем, Опять ставим. Сейчас, ребят. Что-то со зрением у меня плоховато. Надо будет потом к врачу сходить. Во, вот тут вот мне нужно поставить поставить так угу. Во, отлично типа такое э, то, такой срез будет так теперь я беру делал вот эту э, схему так вот это беру ставлю тут так беру штырь у удаляю вот тут вот. Так, ставлю. Ставлю я. Так, почему я не могу поставить? Так, мне нужно вот до сюда. Нет, вот так вот. Да. Во, вот так вот. Во. Так, как там сделать, чтобы создать? Тыкнуть? Тыкнуть? Нет. Блин, я забыл. Блин, я не помню. Блин, я не помню, как же сделать. Может, как-то. Я знаю, как-то вот так вот я делал, я помню. Раз, раз, два, три. Короче, нужно кликнуть тут. И кликнуть тут. Нет. Может тут на шифте кликнуть надо. Нет. Я не понимаю. Так, сейчас, ребят, Погоди, э, погодите быстренько. Вот э, прям э, чу чуточку, я думаю, наверное. Ну, я не знаю, может, так. не лучше. Вот... Так ничего теперь у меня. Нет важного. Блин, вот мне надо так соединить. Ч ⁇ мне теперь делать? Да этим старьем пользоваться не могу. Ее, просто -а А я... Я видео смотрел, как то нужно им пользоваться. Теперь я не помню как. А помню. Вот видите, не кликается. А, вот, все вспомнил. Ну так, получилось. Теперь нам тут тоже нужно будет сейчас острём. Так, ставлю, ставлю. Так, ага, сюда. Пока забыл кликнуть. Вот. Ой, сломал, случайно сломал. Так. И правой кнопкой мы еще надо. Блин, у меня как-то там получилось. Так, может на Shift? Потом сделать вот тут вот. Кликнуть. Еще раз. Блин, не получается, как у меня там тогда получилось. Блин, я не помню, не помню, не помню. Я кликаю. Так, не то. А, вот, все, надо на Shift было сесть. Дум. Дум. Так, теперь беру нашу любимую стрелку. Так, не то, не то. Да где она у нас тут? А сейчас поставьте на паузу имя. Вот сейчас поставьте на паузу и напишите в комментариях, где тут стрелочка находится. Блин, не помню. А, ну тут есть стрелка. Тут стрелка есть. Стрелки нет. Понятно. Вот тут только одна стрелка. Будем ее использовать. Что ж теперь? А можно на такой блок ее поставить? Нет, нельзя. Просто я не знаю, как этой стрелкой пользоваться. Я в этом виду у меня вот, видите, рельс не переворачивается. Так, если вот так вот... Во, все. Так, тут я, я сделал... А, там еще не сделал... Так, бери у нас любимый штырь. Вот все, поставился. Так, тут и сломаю. Теперь ставлю его тут. Так, сломал, нет. Так. Теперь иду сюда. Ага. Так, shift. И вот, все. А, нет, ребят, вы понимаете? Я такой чуть-чуть. Я забыл тут сделать. Вот, стрелочка тут должна быть. Я про нее забыл. Неуклюже, значит, я. Так, теперь идем сюда. Так, теперь сюда. Садимся на правую шеф и нажимаем правую кнопку. правую кнопку мыши. Так, ставлю тут вот так вот. Так, все нормально. Теперь будем вот этот доделать, что ж, путь. Это типа, если вы не знали. Не знаю. Если тут едет поезд, то да? Едет. Вот. В принципе, он, он тут поломался. Проехал и поломался. То тогда открыва открывают э, запасной путь. Сами понимаете. Да лучше со старём. Ой, я тут красным засветилась. Так, я ничего не знаю, ничего не делал. Так, ставим. Давайте сюда. Так, что у меня там... А, все, блин, показалось, что там пожар. Угу. Кликаю, теперь иду туда. Туда. Так. Ой. ребята, извините, технические неполадки. Прям технические технические. Так, если тут идет, идет, идет, идет, идет, то получается вот сюда. Так кликаю. Лечу. В принципе, все. Ну еще раз кликну. Вот все. Так, это в другую деревню идет. А то я тут ломаю. Ставлю так. Теперь мне нужно понять, если вот так вот. Нет, еще на два блока примерно. Часть... Ра... Вот прям сюда, что. ли? Так, неправильно поставил. Так, житель Александр 5 Фейл. Можете просто житель Александр Фейл. Как Чарли Фарай себя называет. Так, тут ставлю я обязательно стрелочку, нашу любименькую, да? да ставлю я ее сюда да, да все работает вот можете вот то что мы сделали я где-то видео вот отсюда начал вот отсюда так пошлите станцию делать станция станция станция посмотрите вот, вот придумайте название этой станции станция? Вот вот это и деревне, или может нет Ну, я подумаю, короче, что вам дать. Так, что это такое тут? Ладно, пофиг. Пофиг. Так, где у нас тут? Я Йопа Я ЙопаРСТ Лицензия должна быть в описании, потому что у меня под другой премьеры Там есть лицензия. Под этой. Я не знаю, наверное, будет-не будет. Кто поймет. Ну что, строим станцию? Это займет где-то 5-10 минут. Она будет маленькая у нас тут такая. Лучше во Флайе буду. Так, вот, так быстрее и удобнее. Так, тут есть? Блин, нету тут вору, да, Так как я мог забыть про него? Про него. Про него. Так. Так, вторую, вторую, вторую. И еще раз, вторую. Вот если бы был бы топорик, я бы просто бы быстро бы загуглил. И стал, ставил бы, если что, я ищу помощника для съемки видео, как у Деника 047, что я не рекламирую канал, я просто сказал. У него там есть жить помощники, вот, а мне также нужны, я то, а получается, то, ту же рубрику буду делать дежурному по переезду так что пишите в комментах в комменты кто хочет так кто хочет быть моим помощником ну кто разби разбирается э, вот в этом моде сейчас скажу какой вот этот короче на поезда так, берем, берем, берем, берем. Так, в поиске давайте. Разомну палец, пальчики, так.